Нет прекрасней цветка, чем весенний подснежник. Это чудо-росток, самый белый и нежный, в этой маленькой травке огромная сила, несмотря на мороз и земля раступилась. Перед этой красой стоит всем преклониться, чтоб смотреть на цветы, уже стоит родиться.